Здравствуйте, это программа Другой Мир, и меня зовут Владимир Тишко. Наши эксперты утверждают, что знают ответ на любой вопрос. И сегодня у меня в гостях астролог Вера Хубилашвили. Вера, здравствуйте. Здравствуйте. Вера, скажите, вот вы астролог. Вот лично я не понимаю, каким образом какие-то планеты, да, которые находятся, Бог его знает где, влияют и влияют ли а, на мою жизнь? Ну, я понимаю, там Луна, да, там приливы, отливы, это какой-то физический прям есть контакт, или полнолуние влияет на людей. Но там какой-нибудь Меркурий, там я не, ну в общем я не знаю. Скажите, насколько это вот правда так? Астрология вообще очень многогранная наука. И э, в карте рождения человека, так называемая печать, да, рождения, то с чем он приходит, а этот что, мир. А, а, что за карта? Карта натальная карта, в которой отражены космические вибрации на момент появления человека, на дату рождения mm -hmm. человека. И зафиксированные планеты говорят об определенных качествах, возможностях и его потенциале. То есть уже. Да. Да, да человек с этим приходит в этот мир, и определенные задатки в нем уже имеются. Mm -hmm. И э, благодаря астро астрологии можно увидеть э, те моменты, возможности, потенциал, перспективы, предназначение человека, как ему возможно было бы комфортно, полезнее для То его есть души. Так подсказать, в каком направлении ему двигаться? Да, да, конечно. Есть многое количество планет, и, естественно, они определяют его потенциал в совокупности. Допустим, планеты, общеизвестные Солнце и Луна. Да, каждый из них несет свою нагрузку. Солнце определяет нас как личность, наш потенциал как личности, как наше я, как наша самость в социуме. Луна говорит о нашем эмоциональном фоне, о нашем восприятии мира изнутри. Угу. И беря каждую планету в отдельности, можно дать характеристику того или иного Навыка бы так говорить. Я по профессии актер. И вот в театре существует э, очень большое количество суеверий, э, ну для того, чтобы те, э, там, спектакль был успешным, да, чтобы он долго был на сцене, популярным и так далее. И, и, и так далее. Скажите, а вот театр как. Э... Это у меня личный вопрос. А театр как э, единый организм, он подвержен влиянию планет? Ну, если обобщать, то, наверное, можно сказать, что мы все прекрасно знаем о периодах э, активности Луны и прочих, mm -hmm. да, так называемой полнолуния и новолуния. В эти периоды, как правило, эмоциональный фон у человека более нестабильный. Угу. И, как, как правило, в этот период статистически... Ну, актеры вообще эмоциональный фон да, нестабильный, да. в принципе. И для них это, наверное, более восприимчивые периоды в жизни. И, наверное, они ощущают это, как никто другие. И, безусловно, я думаю, что такие периоды в их жизни отмечают какой-то всплеск эмоций, каких-то угу. в, в разного рода состояний. я думаю, что если говорить о театре как едином целом организме, наверняка это также влияет на... Я да. Да, это все безусловно взаимосвязано. Получается, и никакие при этом, если вот такая вот история происходит с планетами, и ты попадаешь в вот под их влияние, то и никакие суеверия и не помогут тогда. Плю не плю через плечо, да, спектакль будет провален. Я бы не стала так утверждать. Наука астрологии очень сильная вещь, но суеверия в нашем мире тоже работает. Поэтому я думаю, что театральные актеры, они их используют повсеместно. Давайте посмотрим сюжет о театральных суевериях. Театр таинственный и прекрасный. Это удивительная возможность заглянуть в другое время, в чужую жизнь. И хоть на мгновение стать их частью. Именно это привлекает нас в театре. Погружение в атмосферу действа, которое разворачивается у нас на глазах. Чем же отличается театральное представление от просмотра кинофильма дома? Конечно же энергетикой. В театре все стены, сцена. Закулисия, костюмы пропитаны энергией эту энергию дают актеры которые проживают свою роль прямо на глазах у зрителя а не за кадром и не в записи актер уважаемая профессия но она была такой не всегда. В старину актеров за их талант перевоплощения считали чуть ли не пособниками дьявола. А женщинам и вовсе запрещалось заниматься таким постыдным ремеслом, как лицедейство. Нелегко пришлось европейскому театру, которому удалось подняться с пыльных подмостков на ярмарках до высот мирового признания. А вот на Востоке театр долгое время носил не развлекательный, а ритуальный характер. Представления ставились по священным книгам и легендам. Их участники приравнивались к шаманам, а зрители получали возможность своими глазами увидеть воплощение древних богов и героев. Часто такие представления сопровождались обрядовыми песнями и танцами. Что же общего у разных театральных традиций? Энергетика. Захватывающая и всепоглощающая. Та самая, которая переносит зрителя в другое пространство. Проводник этой энергии – актер. Для того, чтобы происходящее на сцене стало для зрителя реальностью, артисту надо вжиться в роль. И здесь самое сложное – все-таки остаться собой. Я никогда не верил мистику после того, как не случился у меня один проект в моей творческой карьере под названием «Марго. Огненный крест». А, там два времени действия – «Наполеоновское время» и «Наши дни». В первый съемочный день на Гродненском кладбище было выделено место под игровую яму, чтобы туда погрузить игровой гроб. Рабочие выкопали ее и наткнулись на человеческие останки наполеоновских времен. Подошли с вопросом к директору, что нам делать с этой находкой. Умный директор говорит, ну, яму выкопали, отнесите в лес на две лопатки, прикопайте. Закончим съемку, вернем все назад и закопаем. Закончили съемку, но так как обычно в кино быстрее быстрее все надо сделать, уехали, ничего назад не положили. Видимо, духи я не могу по-другому просто назвать, потревоженные, решили отомстить. И каждый день в кино началось ЧП. Среди актеров ходят зловещие слухи о ролях, которые лучше на себя не примерять, и о пьесах, постановка которых приносит беду. Владимир Высоцкий умер вскоре после того, как сыграл Дон Жуана в «Маленьких трагедиях». Олег Даль тоже репетировал эту роль. Суеверные актеры считают, что именно она принесла смерть. Что же касается пьесы «Макбет» Шекспира, ее постановка среди театралов считается делом не только сложным, но и небезопасным. Не менее опасное произведение Гоголя и Булгакова. Например, произведение мастера Маргарита живет абсолютно своей собственной жизнью. И прежде чем подходить к постановке э, на театральной сцене или же в кино, нужно быть очень внимательными, так как сразу начинаются неприятности как у актеров, так и у всей съемочной площадки. С чем это связано, сказать очень сложно. Но есть предположение, что авторы своим написанием открыли мир, для других сущностей, для силы, которая неведома ни самим авторам, ни людям. И что она делает с нашей жизнью? Мы можем видеть только постфактом. Суеверие актеров проявляется не только в выборе ролей. Сцена – особое пространство. В уличных вещах находиться на ней запрещено. Найденный на сцене гвоздь, даже ржавый или сломанный – к удаче. Сценарий пьесы нельзя ронять, иначе ее ожидает провал. Если такая неприятность все же произошла, на сценарий нужно сесть. При этом неважно, куда он упал – хоть в грязь, хоть в лужу. Все ради искусства. Многие театральные приметы имеют вполне объяснимые причины. Например, нельзя делиться творческими планами и хвастаться новой ролью. Дело в том, что на рассказы мы тратим часть энергии, заложенной в определенное дело. Ее остается меньше, а с ней и шансов на успех и мероприятие. За кулисами в гримерке тоже свои законы. Мыло у каждого свое, иначе можно случайно отмыть чью-нибудь удачу. И в зеркало, перед которым кто-то гримируется или разучивает роль, заглядывать не стоит. Иначе актер не сможет полностью вжиться в роль. И все же главные магия сцены в обмене энергии между зрителями и актером. Именно она захватывает, погружает в детство. И мы не только его видим, но чувствуем. Энергетика зрительного зала подобна наркотику. Об этом говорят все, кто хоть раз выступал на сцене. Попробовав один раз, уже сложно без нее обойтись. Каким бы ни был театр, ритуальным, классическим или экспериментальным, он увлекает и захватывает. Поэтому этот вид искусства будет всегда. Ведь ничто не заменит магию театральной сцены. Вот мне интересно, вот человек вступает в отношения, да, мужчина с женщиной, женщина с мужчиной, и вот если обратиться к астрологу, да, всегда интересно, насколько долгими они будут? Профессиональный астролог всегда сможет увидеть потенциал этих отношений. Если вы обращаетесь для того, чтобы понять, будете ли вы вместе, mm -hmm. это в первую очередь зависит только от вас. Да? Но астролог сможет вам охарактеризовать, тот потенциал и ту перспективу ваших взаимоотношений, как ваши отношения будут друг для друга развиваться. Будете ли вы развиваться в этих отношениях, mm -hmm. ваш ли партнер, будете ли вы друг другу нести какие-то приятные моменты или наоборот не очень приятные. В астрологии есть такие два противоположных понятия – печать счастья и печать несчастья. И бывают случаи, когда один партнер несет одному Счастье, А другой, к сожалению, может нести несчастье, ему несчастье. Да? да, такие вещи прослеживаются. То есть, это астрологом. вне зависимости от желания партнера. Это да? вне зависимости, это уже влияние неких э, психических состояний uh -huh. и, безусловно, звездных э, ритмов звезд. И здесь уже мы не в состоянии, не в силах как-то это изменить, потому что это могут быть даже кармические взаимоотношения, uh -huh. в которых один пришел отработать что-то с другим. Я говорю про то, что если это будут не очень благоприятные, та самая печать несчастья, тогда партнер, он может выбирать, оставаться ли ему в этих отношениях, либо их убежать из них, mm -hmm. да? Либо благоприятное развитие, такие пары, к счастью, тоже существуют, они живут душа в душу. Их немного. Их немного, к сожалению, да, я не могу констатировать, что их превалирующие. Судя по тому, какое количество разводов происходит, то... Ничего удивительного. Разводы происходят по разным причинам, но потенциал именно этих отношениях астрологом всегда будет, ему будет виден, и mm -hmm. он всегда сможет определить, как эти отношения могут развиваться. И всегда если свобода будет человека, он сможет для себя понять, что его ждет в этом, либо Желаемое рабство, угу. и он в него идет спокойно угу. и понимает, зачем он туда идет. Осознанный, Либо осознанный уж. выбор, безусловно. Либо его ждет удача с этим человеком, и он будет счастливо купаться в лучах этой любви. И, безусловно, описывается потенциал его партнера, как он будет себя ощущать в этих отношениях. Как долго они строятся, эти отношения, можно увидеть через харарную астрологию. Я вам скажу больше: что харарная астрология позволяет увидеть, если есть какие-то. Ну, будем говорить так, дополнительные связи на стороне. О -о. Да, и там можно увидеть картину шире. И здесь уже можно развернуть то, что происходит за кулисами. Астролог это всегда увидит и всегда сможет объяснить, как человеку лучше поступить, если он желает эти отношения развивать и сохранять. Но если, несмотря на предсказания, вас все-таки бросили, этот сюжет для вас. Конец пути – это всегда начало нового. В отношениях, которые закончились, эта фраза означает перерождение личности, как в бытовом, так и в ментальном плане. Говорят, что расставание – маленькая смерть. Так оно и есть. Человек заканчивает очередной период своего существования в эмоциональном и ментальной душевной оболочке. Когда это случается, многие не готовы к обретению новой формы. Они не могут смириться с этим и уходят в депрессивные состояния. Чтобы не впасть в депрессию, нужно постараться понять, что момент разлуки уже неизбежен до того, как симптомы перейдут в бытовую сферу. Обращайте внимание на свои сны. Если вам снится разрыв с любимым человеком, инициатором которого выступаете вы сами, то это значит, что расставание, скорее всего, неминуемо. И прочного союза добиться не удастся. А если во сне после разлуки вы никаких эмоций не испытываете, то это значит, что и наяву ваши чувства охладели. Также к первым симптомам относится разграничение пространства. Например, если ваш любимый человек перекладывает свои вещи с привычных мест на новые полки, это значит, на подсознательном уровне он пытается от вас сбежать. И если это не единственный симптом, следует уже морально готовиться к разлуке. И тогда процесс будет куда менее болезненным. Но как быть, если вас бросили внезапно? Тут самое главное – захотеть расстаться. Многие после разрыва очень долгое время продолжают думать о своей бывшей любви. Испытывать к себе жалость, чувствовать себя жертвой. Но чувство жалости к себе – это очень сильное... Чувство в эмоциональном смысле, которое может заменить любовь. Поэтому, если вы расстались, испытали боль утраты, самое главное – принять это и как можно быстрее начать новую жизнь. Эзотерики советуют первое – избавиться от вещей бывшего партнера. Они хранят его энергетику и не отпускают вас от него. Помните, вы не жертва, и это не конец. С вещами любовь никуда не уходит. Она даже не уходит с человеком. Любовь – это универсальное чувство. Оно заложено в нас изначально. А тот человек, который рядом с вами, это всего лишь ее форма обличия. Главное понимать, что вокруг вас целый мир и миллиарды людей. И обязательно кто-нибудь найдется, кто полюбит вас. Помните, любовь живет внутри вас, и вы обязательно ее обретете. Также очень важно не зацикливаться. Иначе ваша негативная энергия распространится вокруг. Если все время повторять, почему все это случилось со мной, то закон притяжения обязательно сработает, и что-то плохое будет постоянно происходить именно с вами. Был человек в жизни, которого не то что любила, просто откровенно вот сходил с ума. Просто сходила с ума. Было это давно, была я тогда моложе. соответственно, абсолютно убеждена. Может быть, нельзя сказать глупее, хотя и это, наверное, было. Но, по крайней мере, такой мудрой не была. Почему я об этом говорю? Потому что... А то, что я тогда сделала, сейчас бы я этого не сделала. Я человек абсолютно убежденный в том, что все, что дается в жизни, все нужно с благодарностью отработать. Только так. Да? Тогда твоя жизнь можно рассчитывать на то, что твоя жизнь будет следовать ну, какому-то адекватному, правильному сценарию. Но в какой-то момент мы расставались, сходились, расставались, сходились. В какой-то момент Злата поняла, что больше так продолжаться не может. Я обратилась к небу с одной только просьбой, причем сформулировать в этот момент вспомнить, как формулировал, и не вспомнишь. Просто единственное, что я помню, отпусти. Злата освободилась от привязанности к бывшему партнеру. А это в расставании самое главное. Как только вы поймете, что вас ничего не связывает с прежней жизнью, конец отношений станет не маленькой смертью, а началом нового, неизведанного и многообещающего пути. Вера, скажите, а может ли астрология защитить человека ну, от каких-нибудь от каких-то негативных ситуаций, от каких-то вот событий, которые могут, не знаю, там, нанести вред человеку. Да, безусловно. В первую очередь люди обращаются к астрологу, когда у них происходят уже в жизни какие-то, mm -hmm. ну, скажем, не самые благоприятные ситуации. Но люди, которые понимают, как работает астрология, они приходят заблаговременно. И если они знают, что у них могут быть в жизни какие-то серьезные ситуации, допустим, операции, угу. какие-то ситуации по здоровью или еще что-то. Астролог может им подобрать. Я То могу подобрать при... что? Подобрать время. Хирурга? Ну, хирурга да. вряд ли, хотя это тоже можно, да, совместимость клиента с хирургом а, тоже, тоже немаловажно Но это, наверное, вторично, потому что важен результат, угу. та, что получит клиент в результате той или иной операции. Могу привести пример. Да. Ко мне привели девушку, клиентку на консультацию, и у нее достаточно сильно выражена планета Марс. Это планета агрессии, воин, активное, угу. такая, скажем, мужское начало. И для женщины она не всегда наилучшим образом влияет в ее жизни, если она очень сильно акцентирована. И первое предостережение, которое я и сказала, поскольку она была автолюбителем, постараться избежать вождения машины. То есть в принципе? В принципе, исключить по, по максимуму, даже стараться не пользоваться такси, каким-то транспортом. Uh -huh. Девушка пренебрег... пренебрегла моим советом, а, тем не менее, именно в тот период, который был ей обозначен, у нее к великому несчастью произошла трагедия в жизни. Она сбила человека, uh -huh. да. То есть, астрология, она как бы предостерегает, а дальше уже человек э, уже сам, сам распоряжается. Сам, сам распоряжается да. вот а... Ну, допустим, вот колдуны, там, ведьмы или экстрасенсы, они э, еще занимаются тем, что создают э, всевозможные защитные амулеты там, с помощью своих кто-молитв, магических заклинаний и всего такого. А вот э, астрологи, они занимаются вот такими вещами? Ну, то есть, ну, с помощью не знаю чего, камней? Да, Владимир, астрология тоже имеет такие возможности. И вы туда же, да? Ну, не совсем туда же, здесь уже без заклинаний. Да, мне просто интересно, если этого. там какие-то там идут... Э, э... Там больше влияния идет такой науки, как гема-астрология, да, то есть гема от слова камень. Можно... Ага. Каждая планета имеет свой, свой камень, несколько камней. И... Для определенной задачи выровнять ту или иную энергетику планеты, если она в карте, допустим, слаба, угу. а человеку это необходимо развить, можно ношением камня. Допустим, девушки обращаются для того, чтобы ей усилить свою женственность. И небезызвестная планета Венера, которая в карте бывает пораженная, я смотрю в определенный период времени ее возможности для... Усиление качества uh -huh. этой планеты. И добавляю, тем самым рекомендую носить, допустим, медь. То есть это что может быть? Браслетик? Браслеты, цеп... Или... да. То есть неважно. неважно символически, каким... символически здесь тоже ношение рекомендуется каким образом. Можно просто нательно носить, можно где-то носить в сумочке. Лучше нательно, потому что энергетика должна uh -huh. с телом соприкасаться. И тогда, естественно, эти влияния выравниваются. Это тоже большая сила, и астрология в этом сильна. И вот о защитных свойствах аксессуаров наш сюжет. Очки – сегодня незаменимый аксессуар, который не только помогает при плохом зрении, но и спасает от негативного воздействия солнечных лучей и компьютеров. Очки различаются внешним видом и функциональностью, и могут многое рассказать о своем владельце. Очки – это энергетически заряженный предмет. Он открывает врата мудрости. Древним прототипом очков считаются магические кристаллы, которые в своих ритуалах использовали шаманы в них изображение искажалось и воспринималось как вход в иную реальность. Люди издавна искали способ улучшить зрение. До появления очков люди пользовались полированными кристаллами. Прототип современных очков появился в конце 18 века. Это были две линзы, соединенные между собой. Душки очков крепились за парик или при помощи шнурка. Темные очки в Древнем Китае носили судьи. Считалось, что при прямом контакте глаз обвиняемые могут повлиять на решение стражей закона. Действительно, с помощью темных очков э, можно защититься от негативного воздействия. Для этого обязательно нужен контакт глаз. А если скрыть их за очками, магия будет бессильна. Российский дизайнер выпустил коллекцию очков в деревянных оправах. В своих работах он использует только цельную древесину, чтобы соприкосновение с кожей лица было живым. Очень долго я искал красивую древесину, которая имела бы нужные свойства для моих оправ. Я испробовал дуб, американский орех, мирбау, но только испортил дорогой материал. Остановился на палисандре. Некоторые экземпляры делаю из Венге. Это один из самых твердых пород дерева в мире. По своим свойствам они являются просто королями. Вещи, созданные из природных материалов, очень чувствительны к энергии, которая исходит от хозяина. Я согласен, что хорошие очки защищают от негативного воздействия окружающих. А как человек, который делает их своими руками, хочу добавить, что штучный товар, сделанный автором, сильно отличается от серийного производства, особенно энергетическими свойствами. Каждому экземпляру, я даю название из своих путешествий. Они все, безусловно, наполнены воспоминаниями о далеких прекрасных странах. И, конечно же, такие очки будут являться мощным энергетическим щитом. Выбор очков – задача непростая. Но мало кто задумывается о том, что по форме и цвету оправы можно много сказать о характере человека. Если человек отдает предпочтение в форме очков с острыми углами, лучше не вступать с ним в спор. Он вспыльчив, будет до последнего доказывать свою правоту. Обладатели очков с круглыми стеклами – контактные люди, которые готовы к новым открытиям и диалогу на равных. Люди, которые носят очки с вытянутой, ширину оправой, аскетичны, недоверчивы. Большие округлые очки – признак бдительности и вдумчивости их обладателя. Не менее важен и цвет оправы. Он влияет на человека на энергетическом уровне. Источником мудрости считался красный цвет. Поэтому, надев очки с оправой такого цвета, человек приобретает чувство властности. Его тело наполняется жизненной энергией. Красный цвет устраняет чувство усталости и поднимает дух. Золотой или желтый цвет оправы поможет обладателю очков стимулировать умственную деятельность. Обеспечить спокойствие и оптимизм на целый день. Белая оправа, по мнению экспертов, подарит ощущение легкости и приподнятого настроения. В то время как очки в черной оправе добавят серьезности и четкости мыслей. Ко всему прочему, очки – незаменимый аксессуар и для многих ясновидящих. Они предсказывают с их помощью судьбу человека. Считается, что надев очки, они могут погружаться в себя – при этом маги очищаются, обретают ясность, целостность, способность видеть будущее. Недаром же в обиходе появилось выражение «человек в розовых очках». Многие не хотят видеть реальность такой, какая она есть. Очень действенным является ритуал «розовые очки» по привлечению удачи и осуществлению всех желаний. Для этого нужно взять лист бумаги и акварельные краски, закрыть глаза – расслабиться и настроиться на желаемое. Затем откройте глаза и нарисуйте розовые очки. В середине зарисуйте схематично то, что желаете на ближайшее будущее. Закройте глаза и представьте свою мечту, но уже в розовых красках. На энергетическом уровне вы получите именно ту уверенность, которая позволит добиться желаемого. Узнав все премудрости магии очков, можете смело притворять полученные знания в жизнь. Ваши желания обязательно сбудутся. Вот увидите, в розовых очках вы наполнитесь позитивом и благодатной энергией. И сегодня в программе мы узнали, какие суеверия живут в театре, как начать жить после расставания и как выбрать волшебные очки. Это была программа «Другой мир», и у меня в гостях была астролог Вера Хубилашвили. Вера, спасибо большое, что пришли, и спасибо за ваши советы. Спасибо, что пригласили. До свидания. До свидания. То есть астрология, она как бы предостерегает, а дальше уже человек э, уже сам, сам распоряжается, сам, сам распоряжается да. этим. Да, да. Прикольно.